Вот такая квартира с ремонтом Обои, обратите внимание на окна Там две половинки открываются окон Ламинат на полу Дверь В санузле плитка до потолка С вытяжкой Тут тоже плитка до потолка, натяжные потолки Двери, смотрите какие здесь установили Вот входная дверь такой вот незамененная. На полу ламинат. Потом ламината много ходили. Он, видите, прекрасно выглядит. Обои тоже, натяжной потолок, ламинат опять хороший.